Я очень рад быть вместе с вами в Доме Божьем сегодня. Вас всех приветствую. Хочу немножко свидетельствовать за вот с братом, когда я познакомился. Это было более 35 лет, когда этот человек, еще юноша, зашел в нашу церковь, в город Черкассы, и приклонил колено и покаялся. И в то время было сказано через одного сосуда, сказано, что через тебя Господь пойдет по всем земле, будешь проповедовать и нести Слово Божие. А он был в нашем городе директором филармонии и был директором вот этой всей музыкальной группы города Черкас. И Господь привел. И потом через где-то 33 года наши пути разошлись, мы связь не держали. И... Мы переехали сюда, в Америке жили 33 года уже. Все, живем, нормальненько. Тут звонок. Анатолий, мы путешествуем, мы поем. И они заезжают к нам домой. Ну и так случилось, что наша дочь понравилась ему, сыну. И мы стали родственниками. Ну вот так. Такие Божьи пути, вы знаете. Так что мы вместе радуемся Господу. Служим. И сегодня Он у нас здесь. Мы... Понимаем, что наша радость в Господе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. И действительно, как вы знаете, прекрасно быть в Доме Божьем. И всегда приходишь в Дом Божий, понимая, что Господь сказал так в откровении, что говорит, Он ходит среди светильников, знаете, проверяет. Вы знаете, всем в церкви было в откровении. Он говорит, ходит среди светильников церкви. И вот сегодня, Господь, дорогие друзья, научает нас в Доме Божьем сегодня словами. Вы знаете, желание сердца моего сегодня говорить немножечко, я напомню такую как Бесик возьму, Старого Завета, когда это записано в Левитах, служение, которое было при Левитах, и было такое поручение Левитам, жертвенники, жертвеннике, и было сказано, огонь на жертвеннике должен гореть и ночью, и днем. Вы То столько положите дров, чтобы хватало на утро, и этот огонь продолжался. И мы видим там много, я хочу сейчас много читать их, но смысл такой. И этот огонь был именно запален не человеком, именно огонь прошел с неба, он зажегся и он постоянно уже горел. И даже два сына, которые были, которые мы знаем, Ароновы, написано, они взяли чуждый огонь, зашли с чудным огонь, начали кодить там все, и Бог их поразил. Это очень важно, друзья, заметить сегодня в нашу, так сказать, новый завет для нас, чтобы для нас быть и уроками для нас было. И мое желание, такое, так сказать, тема моей проповеди сегодня, откроем притч Соломона, 26 глава, 20 стих. Там написаны такие слова, только половинку прочитаем его. «Где больше нет дров, огонь угасает». Где нет больше дров, огонь угасает. Вы знаете, сегодня ученые интересуются такое, спрашивают все-таки, а что это такое за явление огонь? И вы знаете, мы так совсем мало об этом знаем. И когда откроем Википедию, откроем и Гугл посмотрим, они говорят, это такое явление природы, необъяснимое, которое оно приходит как-то и куда-то исчезает, и непонятно, но что оно дает? Дает тепло, дает свет, без, без огня, так сказать, не можно скушать, сварить, знаете, а при помощи огня люди полетели на Луну. Вот, такое чудное свойство огня. Вы знаете, оно только что еще знает, что проводит электрический ток, огонь проводит, вот, вот практически все знает, вот и все. И каждый день мы им пользуемся, и много не знаем об огне. И вы знаете, сегодня... Анатолий уже напомнил, говорит, что ты слово такое говорит, но имею против тебя, что ты оставил первую любовь. Вы знаете, оказывается, еще огонь, кроме физического огня. Если знаете, какой огонь? Огонь любви. И вы знаете, вот написано, в одном месте написано такие слова о, о, любви, о любви. Это песня песней. Это 8 глава, 6 стих, там написано такое: Ибо крепко, как смерть, любовь люта, как преисподня ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, она пламя весьма сильный. И вы знаете, вот это описание любви или божественной любви именно такой Господь говорит, я, Дух Святой, живущий у вас, ревнует. да? Говорится, вы знаете, нам кажется, вроде бы и описание там песни-песни человеческая любовь, но это Божья любовь, она крепка, как смерть. Она лютая. Вы знаете, и вот этой, знаете, как бы ее как бы померять. И любовь Бога к нам, во-первых, она велика. Вы знаете, нам всегда хочется научить, как нас научить, чтобы мы любили Бога. Вы знаете, нам надо узнать, как Он нас возлюбил. Когда мы начинаем возлюбить, как нас Он возлюбил, до конца мы потом отвечаем Ему любовью. Отвечаем Ему любовью. Вы знаете, какая первая самая большая заповедь написана, да? Возлюби Господа, Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением. Это даже Иисус Христос подтвердил в 20 главе 37 стихе. В него спросили, вы знаете, пришли искушать его люди. Я удивляюсь вот этим, вот этим священникам, которые приходят. Господь дал им заповеди, а в него приходят, искушая Господа, и спрашивают у Господа, а какая самая большая заповедь? Знаете, прямо в руку кажется, ну, ну, он вам дал заповеди, а вы его спрашиваете, какая заповедь самая большая. Вы знаете, Господь говорит, возлюби. Возлюби Господа. Аллилуйя. И Господь говорит, если любите меня, соблюдите заповеди мои. Я бы немножко хотел рассмотреть с вами, что же это за дрова, которые мы должны носить на жертвенник внутри нас. Ну, как мы знали, что в Старом Завете священники занимались вот этим жертвоприношениями, и жертвы горела огонь. Я бы хотел вам сказать, назвать сегодня четыре полена, которые должны у нас быть. Четыре я назвал бы первое полено, как бы нет дров, нет огня. Понятно? Все. Если есть дрова, будет и огонь. Что же за первое полено? Это молитва личная. Пример Иисуса Христа. Написано, он уходил, молился. И потом написано, однажды, когда он молился, написано, ученики увидели, лицо его просияло. Аллилуйя. Потом другой раз он молился, и ученики пришли ему, Господи, научи нас молиться он их начал учиться. Потом он в другом месте написано, что молился. Ученики, Он говорил ученикам, борцуйтесь со мною, знаете, но они засыпали. И все вот эти учения было, чтобы научить учеников молитве. И вот одна из полен, которая в нашей жизни должна быть, это что? Это личная молитва. Вы знаете, есть примеры молитв, когда фарисей молился один. Вы помните, зашел в храм, начал молиться и благодарю «Господи, что я не такой, как прочие люди, вот обидчики такие, прелюбодея. а я? Ну, я же немножко лучше». И вы знаете, и Господь нас учит молитвы. Говорит, а тут Господи, говорит, «Да это же не мог поднять глаза в небо, Господи, прости меня, грешника». И Господь, вот этот пошел оправданный. И вы знаете, вот это все учение Господь преподавал, человек должен молиться. Говорит, «Когда ты молишься?» Не молись там на показ, или там, когда ты постишься, это все, все это было учение Иисуса Христа о том, чтобы человек имел личное отношение с Господом. Вы знаете, почему написано так, что, говорит, все стою у двери, стучу, кто вой... э, откроет дверь, я войду? Это намекание на что? На молитву, на личное общение с Богом. потому написано таки слово «духом пламенете», как? «Господу служите!» Аллилуйя! И Господь говорит, вот это полено молитвы, оно должно у нас быть. Если мы пренебрегаем сегодня молитвой, я не, не удивляйся, что ты такой слабенький, такие искушения тебя постигают, ну просто настигает везде искушения это не... А где молитва? Полено там лежит у тебя? Ты молишься сегодня, как говорил здесь в духе, и в молитве, на первом месте, ищешь это уединиться, вы знаете, написано, и оставил Господь великое множество. Тут кажется, евангелизация, это надо всех, это вот каждому преподнести, вот, как, как, как называется, это пасторское, как, как, как мы говорим, дух, душа попечения, да? Ты ищешь народ, душа попечения надо всем обложить. Он написал, он оставил великое множество, Господь позаботится, а он что? Пошел к Отцу. Аллилуйя. Дорогие друзья, наша полена никто не заменит. Если Иисуса Христа, когда он ставился на колени, написано, отошел на время и написано, пал на лицо. В другом месте написано, и преклонил колени. Кто? За Иисуса Христа написано, за Сына Божьего. И преклонил колено. Твое полено молитвы никто не заменит. Ты ответственный, дорогой брат и сестра, сегодня за полено, которое в твоих руках Господь даровал тебе. Уста твои, колено твои, посты молитвы. Аллилуйя! Сегодня Господь отвечает тебе, чтобы ты горел, положи это полено. Полена за детей своих, за внуков своих, молись. Христос молился, говорит, Петро, я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Аллилуйя. Как нам сегодня нужно молиться друг за друга, чтобы исцеляться, чтобы не оскудела вера наших детей, внуков. Второе полено, которое у нас должно быть, это чтение, изучение, запоминание углубление слова Слово Божие. Аллилуйя. Второе полено. Дом, который построен на песке, разрушится. Наперли вода, а Слове Божьем когда-то написано, оно написано, как на камне, дом что? Устоял. Смотрите, что получается. Когда пришел дьявол к Иисусу Христу, говорит, написано. Господь говорит, написано. Не искушай Господа Твоего. Написано. И написано, и написано так еще, друзья. И Дух, Дух Святой напомнит вам все, что я говорил вам. А если мы не читаем Слово Божие, что нам Дух Святой напомнит? А нечего напомнить нам. Да спрашивают, а кто, а кто такой Мессия? А, это тот, который каже, камнем ударил, по, по, по, этому, по голиафу. Ну, вот так мы знаем все еще написание. Храни нас Господь от такого знания Писания. Знаете, пусть Господь нас поможет, друзья, чтобы мы. Читали, написано, слово, если слово прибудет в вас, да, то чего не попросите, то будет вам. И написано еще в Иоанна, написано такие, исследуйте Писание, ибо вы думаете иметь через них что? Жизнь вечную. Слово Твое, Псалом 118 написано, оживляет меня. Слово Твое оживляет меня. Hallelujah. Hallelujah. А в другом, в английской Библии написано, ⁇ Your word is a medicine for my bones ⁇ Вы знаете, слово его является медициной или лекарством для моих костей. Wow. О, слава Господу, дорогие друзья. Wow. Вы знаете, когда проходят друзья всякого рода испытания, нет, буквально одной сестре было такое, ну, Ситуация сложная, знаете, семейная, муж оставил. О, ситуация, одна сестра звонит, такая-такая. И когда вот наставление даешь Словом Божьим. Вы знаете, вот когда такая стрессовая ситуация, встаешь об этом, думаешь, ложишься об этом, думаешь, сон нету. А написано, праведник уходит в имя Господне, как башня и становится безопасен. И вы знаете, когда мы становимся... Слово Божье, как бы Дух наш, а мысли вот здесь у нас. Получается, мы не рабы мыслей наших, а Дух от Слова Божия контролирует нашими местами и дает покой. Аллилуйя. Аминь. Так действует Слово Божье, и эта сестра прошла через большие испытания. И сегодня поет, славит и радуется Господу. С кем это может пройти? Только со Словом Божьим. Это я свидетельствую, дорогие друзья. Это второе полено, это чтение, изучение Слова Божьего. Третье полено, мы нас бежит, да? Нормально, да? Третье полено, это пост, это пост, это воздержание от пищи. Это, друзья, не голодовка. А ну, я хочу шантажировать Бога, я уже буду голодовать, то где это? Ну, друзья, не, пост, это... это Утешение наших плотских желаний, оно все усмиряется, и ты там можешь услышать голос Божий. даже друзья, пост и молитва, и Господь говорил, когда вы поститесь, не будьте унылы, помните? Он говорил, что верующие люди будут поститься, это законная, нормальная практика, это еще третья полено в вашей жизни, это пост. Без поста, друзья, друзья, дорогие мы не будем успешны. Сегодня молодые люди, вот я знаю, там вот церковь одна из вот в Вашингтоне, Трай-Сити называется. Вы Знаете, Господь поднял одного там мужа такого, я его слушаю, наверное, это самый Влад Савчук. Друзья, молодые люди сегодня по 40 дней постятся. 21 день это изи. Я смотрю, Господи, как это? И дело есть. Хотя не американскую церковь такое движение, а славянская начали это движение такое. Ну, аллилуйя! Бесы выходят, Бог и я, исцеление идет, потому что возревновали Господи, друзья, пост и молитва. И молодые люди, молодые люди 21 день на воде, это у них это 14 дней, 21 день, несколько человек по 40 дней, по два, по 3 раза прошли уже. Аллилуйя. Ну, это, Друзья, я не призываю, чтобы, потому что это нужно призвание от Господа. Если вам Господь это скажет в 40 дней, тогда ведите. Знаете, я не говорю, это не, не, не, не, не дай Бог, это кто идет в посты, пастор знает, как вас научить, как нужно входить в пост, как нужно выходить из поста. Это совсем другая тема. Я просто вам наживочку дал, это третье поколено, это пост. Будете гореть, будет дрова гореть. Четвертое полено, друзья. Эх, как вы думаете, ну как сказать легенько, да это наши денежки. Говорит, подальше положишь, поближе выйдешь. Друзья, а Господь говорит, принесите десятины ваши в дом Божий. Аллилуйя. И Господь не шутит. Это говорит, это мое. Аллилуйя. Это мое. А кроме этого еще есть подаяние. А кроме этого еще есть бедные, вновь, вновь Говорит, А это сверху а это, говорит, принесите. Я не говорю, я не говорю. не говорю. Пускай это будет на вашем сердце. Это никто никого не прессует, потому что Господь так хочет. Привештите, вот, десяти ваших в дом, говорит, и только в этом меня что? Испытайте. Не наполнули я ваши житницы, как? Как? Чуть-чуть? А ну как? С избытком, аллилуйя. И вы знаете, когда мы даем бедному, написано, да? Тот, кто дает бедному... Написано в другом месте, тут дает, взаймы Бога. Хотите Богу денежки позычить? А, может, позычите? Позычьте его. О, так. да Он знает, как вам отдать. Аллилуйя. Ага. Yes, yes. Да, друзья, вот это... Хотел бы говорить об этих четырех поленах, которые мы должны практиковать, и Господь положил ответственность на нас. Молитва, пост, чтение Слова Божьего и практическое служение. Вы знаете, от жадности ни пост не поможет, ни молитва. Только когда мы даем, тогда жадность уходит. А знаете, жадное Царство Божие не наследует. «Духом пламенете, Господу служите». Вы знаете, было сказано о Давиде, вот я нашел мужа по сердцу моему, который исполнит желание и хотение мое. Если мы не заботимся о нашем огне внутреннем, то никто за тебя не позаботится». Я хочу привести маленький пример о нашем таком возлюбленном таком апостоле Петре. Апостола Петра звал Господь несколько раз. Поборствуйте со мною, да? Один час. Помните вот эту именно последнюю ночь такую? И что Петр сделал? Заснул. Он приходит, разбудает Петра. Говорит, Петр, не мог ли ты со мной один час борствовать? И написано, но глаза у них отяжелели, и они заснули. То есть я говорю, что Петр пропустил момент положить свой дрова на жертвенник. Что дальше получается? Приходят, берут Иисуса Христа. Петр следует уже потом. Вы знаете, это все, это все события. И я хотел ваше обратить внимание, где Петр оказался, написано, во дворе. Каяфы, потому что написано, и шел за ним издалека. Вы знаете, сегодня, если мы сегодня не ложим дрова на жертвенник, мы идем как христиане издалека. Ну, а что там в церкви это получится? А что посмотрим? А ну что тут кончится Чем оно начнется? И мы издалека ходим за, за христианами а Ну что там? А ну что в этой церкви будет? Издалека идем. Почему? Потому что мы не ложим наши дрова на жертвенник. И когда он не положил эти дрова вовремя, Петр не положил, он пришел издалека и стал, и написано, грелся уже возле огня. А возле чего огня ты грелся? А это уже был чужой огонь. И пришлось, ему написано, божиться, он слова говорил, отрекания, все, потому что грел уже, грелся возле чужих дров. Если ты не грейся, не ставишь на одних дровах, не грейся, ты будешь греться в другом Сохрани Господь, дорогие друзья. Потому, друзья, вот эти трава, которые мы должны доложить, на нас ответственность. И вы знаете, что еще? Когда Господь Христос... О, кстати, скажу интересную вещь. Мы были в Израиле, когда... И вы знаете, есть такие места в Израиле. Ну, примерно это было здесь. Вот тут ученики были, все. А вот дом Каиафы, это точно историки знают. И мы там были. В этом доме Каиафы, в этом дворе, тут показывали, все есть. Была тюрьма такая, Тюрьмочка. Это под землей, мы туда заходили, там, где Христа при, при, приковали до утра. И это, это точно там было. И именно здесь Петр как раз вот это грелся в, это, в, это, в, это, в этом месте. Это очень интересно, друзья. Тоже, может быть, будет, вы там увидите. И Когда... Петр не положил свое бревно вовремя, греясь у костра, написано, пропел петух. И кто на него посмотрел? Кто да, Господь встретился с ним, когда пропел петух, Господь был eye контакт. Как вы думаете, как Христос посмотрел его вот так вот, посмотрел и сказал вот так вот? Показал ему Петр, что ты это делал, да? Но было полное сочувствие любовь к Петру. И написано, Петр вышел и Горько плакал. Вы знаете, меня учит этот пример, то, что даже если мы не положили вовремя наша дрова, у Господа есть милость. Посмотрите в его глаза, не убегайте от него. Не прячьтесь, как Адам. Вы знаете, когда Адам согрешил, Господь знал, что он согрешил? А чем он пришел на свидание? Он бы сказал, он запрятался в кусты, что я туда пойду, Господь сказал. Но Господь, он держит слово, он приходит, спрашивает, Адам, где ты? Петр, где ты? Юра, где ты? Господь ждет нас, старые друзья. Даже если мы какое-то дрова пропустили, Господь смотрит на нас не с качанием головой, а с милостью. Я в Тебя верю, я Тебе доверяю. Приди, как сегодня было сказано сегодня со Саула. Если бы Саул сказал, «Самуил, как мне найти Бога? Я согрешил». Повернулось бы по-другому, я знаю. Повернулось бы совсем по-другому. Но наша гордость, когда мы говорим «я», он говорит, «а гордым Бог что?» Противица. вы знаете есть огонь где написано господь сказал что о, о гиене, которое написано огонь не угасает и черть не умирает их и огонь не угасает о -о -о. Друзья, дорогие, если мы в нашей жизни не будем ложить дрова наши на на нашем на жертвенники Божьем, вот эти, которые мы говорили сегодня, то другой огонь будет гореть. Как Петра ожидал другой огонь, так и нас может ожидать совсем другой огонь. Там написано, где червь и огонь не угасает. Да сохранит нас Господь. Потому в Откровении написано, говорит так Господь, дорогой, к нам. Говорит, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Он говорит нам, имею, если мы оставляем первую любовь, нам надо вернуться и взять ее, да? И вот бывает, еду на работу, телефон забыл, ты даже пять миль проехал, думаю, ну возвращайся назад по телефону, это все тебе, вот, ай, когда мы любовь теряем, первую, да ничего, да, да ничего, телефон нам надо вернуть, а вот это подождет? надо спешить. Бегом. Без этого нельзя жить. Без этого ни одной минуты нельзя жить, друзья, друзья. Греть у тебя внутри огонь Духа Святого. Аллилуйя. Аллилуйя. Недаром было, когда, друзья, дорогие, ученики собрались, было 120 человек на этой, ожидали. Они не знали, что они ожидают. Написано, и явились им языки огненные. Как бы. Вау. А мы знаем, кто такой Дух Святой? А мы знаем. Господь сказал... Никодим, говорит, не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Так бывает со всяким. Вы знаете, что сегодня он знает, что ты делал вчера, позавчера? Что у тебя болит? Вы знаете, что он может одним взглядом с тобой сконтактировать, и ты все поймешь. Он сказал, Петро, иди, говорит, забрось рыбку. Там, и там динарий лежит. Заплати заменять за себя. Кто то Это Дух Святой. Ты не знаешь, откуда у тебя могут появиться деньги. Это Дух Святой. Ты не знаешь, что тебя ждет завтра, а Он может тебя исцелить от рака, от любой ситуации. Это Дух Святой. Аллилуйя. У тебя ситуация на работе проблемы. Это Дух Святой может все это решить. Аллилуйя. Это личность, которая приходит и говорит, не оскорбляйте Духа Святого. Не угашайте Духа Святого. Когда Он горит, не угощайте Его своим поведением, словами. Аллилуйя. О, дорогие Друзья. И независимо, сколько у нас здесь, зависимо, горит ли у нас огонь. А он наполнит. А он наполнит, дорогие друзья, не беспокойтесь об этом. Горит ли сегодня огонь на твоем жертвеннике? Потому написано, все стою двери и стучу. Если кто услышит голос мой, буду вечерять с ним, а он со мной. Дорогие друзья, в другом псалме написано так. Он приготовил трапезу в виду врагов моих. Вы знаете, что это значит? вас сам творец неба и земли приглашает вас на динер. И Написано, он накрывает стол и говорит, проходи, садись. У меня есть для тебя время, а твои враги смотрят. С кем ты так кушаешь? Вот это да. А вы знаете, кто? Это тот, который твоем сердце, твое твоем сердце стучит сегодня. Это он. Каждый стук сердца, это он. И он говорит, я хочу вечерить с тобой. И когда он будет вечерить с тобой, он там писал, голос его слышишь. Ты обязательно услышишь его голос. Потому написано, этот голос, когда человек слышит, написано, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом исходящим сегодня. Библия напечатана, да, тысячу лет назад все отпечаталось, но сегодня Слово Божье через Духа Святого входит в твою жизнь, и ты начинаешь Духом твоим различать голос Божий. И это тебя будет так оживлять, что ты будешь уверенно идти по земле, а Господь со мной ведет. Сказал Бог брату Ильи, открой здесь церковь, послушался? Аллилуйя! Слава Богу! Что ты? Это голос Божий. Для чего? Чтобы утверждать, давать пищу вовремя овцам. Аллилуйя! И так далее, и так далее, друзья. Господь будет вести вас по жизни. Пусть Господь благословит мое краткое слово такое. Да благословит нас Господь. Горе для Господа. Вот эти полена. Может, вы еще другие полена найдете? Я бы хотел услышать. Пусть Господь вас благословит, чтобы в вашем сердце в этом жертвеннике написано, что мы храм Бога Живого. Аллилуйя. Потому не даром сказал, что Скине была три части. Внешний двор, внутренний, секретный. Дух, душа и тело. Дух, душа и тело. И Господь с тобой говорит, от Духа распространяет на твою душу и на тело Полный порядок. И это написано, в радости будешь ходить, слушать, слово Божие написано на скорпионов, и на змея будешь наступать, и ничто не повредит тебе. Аллилуйя. Это участь попита носная для христианина сегодня. Это то, что делает Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте помолимся.